И солнце на закате садится И я с тобой не буду Ты крепко прижимал к себе, осталось только борьба, и ошибки допустимые, не только у меня и невозможно рассказать, но ведь глаза никогда не врут мир так решил тебя отдать чужие руки и солнце на закате садится, и я с тобой не Душа штурмуется ветрами И мы погрязли лжи Не ценим жизнь не плачем что все потерять Воснуждаюсь каждым моментом а Здесь и сейчас Теперь мое кредо Помню улыбку твою еще с детства Время невластно кончилась лента И я теряю истории уходят с тобой И солнце на закате садится И я с тобой невольная птица А мне бы еще времени Чтобы встретить ее Но она мне дано возродиться И солнце на закате садится и я с тобой невольная птица А мне бы еще времени